Сейчас у многих людей в преддверии лета остро встал вопрос, куда ехать отдыхать на моря. А у некоторых, как же теперь ехать в Турцию. В общем, поговорим, что будет с курортным сезоном в Турции в 2023 году. Вы на канале Турки Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали! 6 февраля сильно повлиял на многие сферы жизни в Турции. В том числе курортный сезон на грани срыва, а по мнению некоторых экспертов в сфере туризма в Турции и вовсе сорван. Так как отели курортных зон Турции заняты под размещение пострадавших людей от землетрясения, а это немного много ни мало 75 тысяч человек. Плюс ко всему прочему, страх людей ехать заведомо опасное место на отдых. Работа над решением первой проблемы властями ведется. На сегодня уже представлены две идеи решения вопроса. Первая из которых переселить людей из отелей курортных зон в отели на горно-лыжном курорте. У них как раз сошел уже снег, однако отели горно-лыжных курортов вмещают только 15 тысяч человек. А как мы знаем, от уже отелей курортных прибрежных зон занимают 75 тысяч человек. Угу. Куда еще 60 Вторая же идея под названием Мой дом, твой дом. Суть идеи заключается в следующем: если у вас есть вторая квартира или дом то вы можете сдать его в аренду беженцам по адекватной цене, а счета за коммуналку будет оплачивать казна местных губернаторств. И думаем, что проблему занятых отелей властям все-таки удастся решить. Но вот как успокоить людей и заверить их в безопасности, так как точную дату буйства природы никто сказать не может. И это уже привело к тому, что туристы массово отменяют рейсы и аннулируют туры. И сейчас уже заметно начал страдать Стамбул на долю которого пришлось максимальное число отмены рейсов и аннулирования туров. На этом фоне многие отели и гостиницы Стамбула сейчас уже снизили цены э, на 20%. Рестораны и кафе же недополучают сейчас свой доход, и в центре заметно меньше людей. Власти Стамбула заявляет, что отмечают уже потерю дохода городом от туризма в размере 70% по сравнению с прошлым годом. У Турции явно черная полоса. А вы как? Боитесь ехать в Турцию? Напишите об этом в комментариях. Обратная связь в комментариях и через почту, указанную под видео. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. С вопросами по аренде квартиры можете обращаться на наш сайт, указанный под видео. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, что было приятно. Всем пока! До свидания!